Некоторые видео могут вызвать у вас шок. Так что прошу удержаться от просмотра людей с пороками сердца, а также очень восприимчивых людей. Они нашли тело, как они думали, бездыханного человека. Но как только они направили на него свет, голова, голова человека повернулась и глянула на него. Сука, что, что за жесть такая? Что <связывая> же за херню то пишу так? <связывая> они нашли тело, как они думали, без дыханного человека. Но как только они направили на него свет, <связывая> <связывая> <связывая> Сука. с 2009 года девушке преследуют призраки. Она считает, что это ее брат. Что <связывая> за херня? Так как все нас. Ладно, так как все началось несколько. Через несколько. Сука, дебил, вообще читать не умеет, ни хера. Еще на YouTube записывай, сука. После чего он закрывает двери и слово. Сука! После чего он закрывает двери, и снова слышит плач. Но теперь, когда он открыл двери... Сука, да открывает двери, но почему ты дебил не умеешь читать, ни хера? Меня это уже раздражает. Серега, соберись, блядь. Ладно. Но теперь, когда он открывает дверь, он видит куклу, стоящую в проходе, и который смотрит на него. Верите или нет, людей это видео просто вводит в шок, что сука? Верите или нет, людей это видео вводит в шок после просмотра. Парень, который залил видео, повисел. <с>